То есть у меня получается как, в основном все девчонки они мамочки, да, то есть у всех детки есть, mm -hmm. и разговор идет с того, что когда вот я начинаю рассказывать, откуда я знаю про бизнес и как вообще пришла, то есть услышала про детскую Омегу, да, то есть от двух разных знакомых, которых между собой не общаются, и у одногруппницы Аси, да, говорю, я увидела на страничке, то есть она там, ну, иногда... Well нас показывает там ту информацию про там, куда ходила, что делала, mm -hmm. Арифлейм там, все эти поздравления. Личный бренд, в общем, mm -hmm. сработал. Да-да-да, то есть я ей написала, говорю, Ася, говорю, ты в компании Арифлейм там, да, ну да да Я говорю, а-а, я когда начала, вернее, узнала про Омегу, да, Арифлейм, читать в интернете, то есть ну, все отзывы, они все выпадают на Омега детская Арифлейм именно. Mm -hmm. Вот, и поэтому я у Ася спросила, а если, говорю, у вас есть омега да, в компанию, да, все такое классное, там племянникам даю. Я говорю, что тоже вот от двух разных знакомых услышала, то есть все рекомендуют. А, да, давай возьми. Он говорит, если ты оформишь сразу подписку, то есть четвертый будет с подарок. Uh -huh. Я спросила стоимость, я говорю, сколько стоит? Uh -huh. Вот со скидкой 20% так, я тебе продам. Сначала как бы не говорила, что давай зарегистрируемся. Uh -huh. Я же со скидкой 20% могу продать. То есть называют 872 рубля, я ей говорю, я сначала думаю, ага, со скидкой 20, наверное, все-таки цена еще меньше. Я у нее спрашиваю, а если я зарегистрируюсь, она говорит, так ты возьмешь со скидкой 20 процентов. Я все равно опять не верю, да? я, говорю, я говорю, ну, наверное, там не 20, там все 30, или сколько, а может 50. Короче, она мне прислала ссылку. Я зарегистрировалась, она, я говорю, там данные паспорта внести надо, а не бойся, эта информация будет только у меня. Ладно, все, я заполнила, захожу на сайт, она мне объясняет, как оформить заказ. Я вижу на сайте цена 872 рубля, я говорю, а я говорю, так что, скидка 20%? Ну, я же тебе говорила. То есть я все равно, уже смотрю в компьютере, все равно думаю, наверное, что-то она там обманывает. Ну и все, получается, а я оформила подписку, сразу же, я же давай умножать, делить, то есть я 872 рубля умножила на 3 и разделила на 4, да? Да, -да, да? То есть получается 654 рубля бутылочка, это уже цена приличная, да? Uh -huh. Вот, я предлагаю тут же снохе в параллель, да? Я говорю, давай я возьмем, вот 654 рубля, и своей соседке. То есть она сейчас тоже у нас есть компания Шумак, да, Наталья? Угу. Uh -huh. uh -huh. Вот я ей говорю, вот, то есть... Я говорю, давайте вот мы втроем сразу по 654 возьмем. Ну, Сноха у нас на, с тремя высшими образованием, да, она еще умнее у меня. То есть она, давай читать в интернете тоже, она, нет, я только аптечную возьму. Вот, она взяла тоже какой-то швейцарский препарат Омега, то есть ну, там тоже больше 500 рублей цена, uh -huh. но аптечная. Uh -huh. Моей соседке предложила какая-то знакомая препарат, там какой-то для иммунитета, 1500 рублей она заказала в аптеке, uh -huh. то есть мы, получается, стали одновременно втроём, да, у нас ну, почти одинаковый возраст ребяток, uh -huh. одновременно давать разные препараты, ну, вернее, я Омегу, одна другая Омегу, а это вот давала именно какой-то препарат аптечный, вот. Мы давали недели за три до садика, да, как начали ходить, потом с братиком с двоюродным у нас была одна неделя разница в садике, то есть мы пошли на неделю раньше. Они пошли на неделю позже, и через неделю они заболели. Mm -hmm. То есть они стали у них сопли, кашель, горло. Ушли на больничный и лечились полтора месяца. То есть я, мы, мы вот два месяца ходим, да, уже два с лишним месяца. У нас не сопление, температура. На больничный мы не уходили с Ванюшкой, да, с сыночком. Наша соседка тоже, она соплями мучается. Но они, но они ходили в садик, потом вот они заболели. Потом они стали пить этот за 1500 рублей препарат. То есть ни горло, ни сопли, ничего не проходит, температура держится. Вот. И когда я начинаю общаться вот со своими девочками, у которых детки есть, то есть я им привожу этот пример. Угу. Да? То есть сноха упирается до сих пор ни в какую, да? то есть я омега-арефлейм не надо. Угу. То есть она вот антибиотиками лечит да, ребенка, опять какие-то витамины аптечные. только денег убивает? Да, она верит кому-то вот, кто в интернете что-то ей там советует. Uh -huh. Я ей говорю, вот у меня два живых примера, да, две знакомых, Омегу порекомендовали, и я согласилась. Вот, то есть мы так и пьем, да, Омегу. Наша соседка потом тоже зарегистрировалась, но она еще Омегу не взяла, то она там, ну, какие-то взяла заказики, то есть тоже пока она не пьет. И девчонки у меня уже многие, кто вот... Давай тоже читать отзывы, тоже они выпадают на Омега Рифейм, да, в интернете заинтересовались. И вот у меня две уже под, подключили витамины, две подключили Омегу детскую. То есть вот такой пример я привожу. И потом я говорю, что а, часто тогда... свет перебью. Эльза, пожалуйста, отключи микрофон сейчас, сейчас. пока, потому что там телевизор слышно на заднем плане. То есть, получается, первый месяц, когда я только купила, и то, я зарегистрировалась, 21 день, который новичка, я заказ не делала mm -hmm. То есть, идет неделя, идет две да недели. Ася меня спрашивает, ну ты чё? А я думаю еще. Я это читаю Она мне ну ты давай там закажи, если хочешь, давай тебе дам, у меня есть, вот потом закажешь, отдашь. Я ей говорю, я думаю, я думаю. И, получается, потом я где-то вот тоже вот читала, или она мне подсказала, что новичок 21 день, да, то есть если на 100 баллов, то можно получить подарки. Меня uh -huh. подарки люблю. Я, короче, сразу посмотрела что-то такое, там красивые наборчики. И забываю про 21 день. То есть мне Ася уже, а у нее, видимо, в табличке она увидела. Uh -huh. Я говорю, ты думаешь делать? То есть ты, если сейчас не делаешь, ты сегодня последний день 21. -й. То есть ты не успеешь в подарок. Uh -huh. И сегодня получается уже практически где-то в 9-10 вечера последний день, то есть я оформила заказ сразу на 100 баллов, я... запрыгнула в последний вагон. Да, Молодец. Все, есть, получается первый месяц, когда Ася говорит, давайте расскажу еще, как заработать надо. Я говорю, Ася говорит, станет своим бизнесом от меня. Проходит второй месяц, то есть она говорит, там, где надо опять второй раз это, оформлять заказ, чтобы пришла медом. Опять давай, говорит, сходим в сервисный центр у Нади, да, то есть там будет... Как бы, ну, рассказывает новый каталог презентация, презентация да mm -hmm. да нового каталога пошли посмотрим я говорю сначала нет нет она, ну пошли сходим просто посмотришь даже что-то такое там понюхать пощупать можно и все Ну, раз там все бесплатно понюхать можно я пошла мы пошли с ней подходим стоит она мне вот рассказывает про бизнес рассказывает про машину дарифы что дарят машину что есть такая Программа. Есть такой программы, это такой подарок, да. Mm -hmm. То есть, и мы подходим к ней Арифлейм, когда вот первый раз мы пошли вместе. Я вижу, что это машина Арифлейм, mm -hmm. а она уже номер знает, да, это женщина. Это говорит, с моего СПО, да, где я забираю заказы. То есть вот, она вот на этой машине ездит. Mm -hmm. мы зашли, она мне вот показала, он на сидит. Ну, я все как-то думаю, так, ну, наверное, что-то все-таки по-настоящему. Машина. машина же реально стоит, да? Да, я говорю, то есть машина же на все о стоит. Я пришла домой, мужу рассказываю. Он такой, ну, классно, он давай тоже читать все. То есть он не тоже этим сразу читает, все там, мне что-то подсказывает, что он где-то вычитал. Вот, значит, получается, наступает второй каталог, да, то есть я уже начинаю там присматривать, ну, я с отвезла показать, там, да, может, что-то надо. То есть тоже там сям, что-то есть. Здесь две подружки приходили, увидели каталог, пойдай полистай. Короче, получилось, что я опять наступала, тоже набрала. Угу. То есть не очень. Она сама, да, на очень высокую сумму, да, для, для того времени было. Как бы ни скидки же еще угу. ничего не было. Вот, и наступает, получается, опять а, презентация уже третьего каталога тут я уже сама у Аси спрашиваю, говорю, мы пойдем? Ася говорит, я работаю, я не пойду. Я вообще, я даже сомнений не была, то есть я собралась и пошла. Пошла вообще одна, да, то есть куда я не хотела никогда идти. А я еще говорю, ну как раз собиралась, говорю мужу, вот я сейчас подойду к сервисному центру. Если стоит машина Арифлей, значит я подойду, Ну, вернее зайду и попрошу сфотографироваться. Если говорю, машины нет, то я разворачиваюсь и ухожу. Я подхожу к сервисному офису, стоит машина Арифлейм. Я захожу, всем говорю, здравствуйте. И сразу вопрос: кто приехал на машине, арифлейм? Все такие, а все такие, ну да, у нас у нас 4 машины в городе. Я говорю, нет, мне конкретно, кто сейчас приехал. И мне показывают тут женщина, где Ася забирает, да, у меня сервис. Я к ней подхожу, а она такая напугалась, думала, что, наверное, там или мне мешает, машину поставить, да, там, или ещё что-то. Она, что случилось, что случилось? Я говорю, да, ничего, говорю. Можно, говорю, сфотографироваться с машиной? Конечно, давай, я говорю, сейчас закончится мероприятие и пойдем фотографироваться. И все, я сижу, фотографирую презентацию все, забываю, что у меня не заряжен телефон, да, остается одна антенка. Я когда вспоминаю уже, что думаю, мне же фотографироваться сейчас. И она такая, пришла, фотография не получится. Ну и, короче, все закончилось. Одна, одна антенка. она, ну давай, пойдем фотографироваться. Я говорю, ну не знаю, насколько хватит, но у меня, говорю, одна антенка есть. А ну пойдем. И все, эту одну антенку столько нащелкала возле своей машины. И слева, и справа. И открыла мне машину, говорит, садись давай. Я села там, за рулем покрутилась. <сосы> То есть я потом фотографии выкладывала. Да, я да, да, Вконтакте на всем, на свою страничку тоже выложила. И, а мы, когда с ней идем к машине, я говорю, вот скажите правда, Я говорю, прям ну, что, прям директор, что ли? Она честный директор, у меня уже дочь директор, у меня сын честного директора уходит. То есть ну, она в компании долго, да, она уже больше 10. Я говорю, и прям машину вам подарили, да? Она прям подарили. То есть программа, все, я согласилась под программу под эту. Вот. Ну и все, я домой пришла, мне муж спрашивает, там автомат или механика? Я говорю, знаешь, вот что че Это я не посмотрела. Там коробка передач, да. Давайте он мне. На самом деле там можно выбрать. А, ну хорошо. И все, и получается два каталога, то есть Ася вообще не слушала, да? Она мне говорит, давайте расскажу, давай там включай вебинар. То есть я первое время я вообще включала и уходила делами заниматься. Uh -huh. То есть я как бы Ася для галочки, да, да, -да, -да. Как Ася, я зашла, все, зашла, все, я слушала. Отстанет от меня. она ну, сама ушла, да, то есть, ну, человек просит, думаю, ну, ладно, да. А потом, когда стала записи смотреть, да, когда потом стала читать уже, стало интересно, когда я уже вижу, что начинаю там с уровнем, да, поздравлять, там 3%, 6%, 9%, 12% кого-то там, не, вот пока надо ты видишь у меня скидка, ты видишь скидку, но ты видишь, что я тебя не придумывала. Mm -hmm. И все и вот я говорю, то не заставит но теперь меня не остановить. Теперь меня не выгонишь, да? Да, то есть теперь я да заинтересовалась этим, мне это понравилось. И вот также я девчонкам рассказываю, что я пришла не за бизнесом, да, то есть я пришла ребенка омега купить. Я вижу, что у меня ребенок два месяца в садик ходит, мне болеем, а детки уже многие переболели, кто-то до сих пор там вот сопли тупут пока лежит. И все равно ходят сзади. Есть, ну, для меня это показатель говорю. Угу. Вот, поэтому, это? Да, вот при... Сначала как бы конечно когда это печатаешь постоянно одно и то же человеку уже просто надоедает, да, одно и то тоже рассказывает. Но я у другого не, не скопирую, чтобы вставить этому, да, потому что мало ли там, что я ему еще вписывала, угу. я же не запоминаю себе, уже много народу. Угу. То есть, уже 20 человек. То есть, ну, да, просто вот я вручную, что как раз мысль приходит, да, что тут распоминаем, дополняем. От души. Я, например, да, то есть вот пишу, пишу, пишу, рассказывай человеку, то есть если он заинтересован, он говорит, давай, да, давай еще с тобой созвонимся, еще раз, например, по телефону там расскажешь. Вот. Или, например, я говорю, вот мой номер телефона, давай, если что, звони, то есть вот так. Вот, uh -huh. А с кем-то девчонки сразу говорят, ну давай встретимся, там, пойдем сейчас в улице, в парке, там, пойдем завтра встретимся. То есть мы гуляем, общаемся, разговариваем. И когда я рассказываю это, то есть мне уже до такой степени уже само это так интересно, да, что девчонки потом говорят, слушай, ну правда, ты прям так вот интересно расскажешь, прям аж хочется попробовать. А потому что ты это испытала на себе, ты видишь результат, потому что ты видишь результат, и, естественно, ты им делишься.